Хотите узнать все новинки отеля Double 3 by Hilton Кемер, Турция? Оставайтесь смотреть это видео. С вами Елена Цагановская, агентство Turbanzur. Я сейчас на презентации туроператора Coral Travel и буду узнавать все самые-самые актуальные новости об этом отеле. Доброе утро, дорогие коллеги. Очень рада вас встречать на моей презентации. Давайте я представлюсь. Меня зовут Виктория. Я представитель отеля самого первого Double 3 by Hilton которые находится в Анталии, в городе Кемер. Знаете, где Кемер находится? А, в компании Hilton чувствуешь себя часть очень большой семьи. Да? Что это значит? У Hilton очень много различных брендов, они а, все а, отличаются. Hilton – это сочетание тепла и заботы. Что это значит? Это значит, что мы а, ценим а, нюансы да, для нас самое главное это гостеприимство и своих гостей мы встречаем на регистрационной карте на регистрационной стойке не регистрационной картой а горячим орехово-шоколадным печеньем для чего это делает хилтон да, мы понимаем что мелочи да, они создают полную карту впечатлений и когда вы, допустим, приезжаете к маме, к тетушке, к бабушке, да, просто к подружке, да, что первое она вам ставит на стол. Да, это какой-то тортик, а, печенье, пирожное, да, пирожок, да, чтобы вы сразу почувствовали теплоту а, и тепло, да, и гостеприимство. Наш отель маленький. А, как вы знаете, в Кемире больших отелей не бывает. Все отели, как правило, да, они такие миниатюрненькие, как бутики. Но при этом наш отель по площади 18 тысяч квадратных метров. То есть для Кемера это действительно очень большая территория, и мы умудрились разместить все по территории отеля таким образом, чтобы удивлять... Ваших гостей. В прошлом году наш отель назывался Соус отель. Мы очень понравились Хилтонам и они нам предложили полностью заниматься нашим отелем, произвести ребрендинг, как я уже говорила. Да? То есть все, что есть в нашем отеле, да, находится по стандартам Double 3 by Hilton. Даже э, персонал мы обучаем свой э, по стандартам Давыдри Бай Хилтон в Хилтон университете. Да? Что это значит? Что у нас весь персонал образованный, ни один персонал, который не сдаст экзамены, не выходит к гостям. Представьте себе какой это уровень. Для Турции это впервые. И то, что касается, конечно же, наших прекрасных номеров. Номера у нас выполнены в стиле лофт. Знаете такой, да, стиль? Психологи, кстати, доказали в Америке, что именно в стиле лофт Гости отдыхают лучше всего, да, то есть нет этой напыщенности, золота, да, вот этих пылесбырников, как говорят у нас, да? на Украине, да, этого всего нет. Что у нас интересного в наших номерах? Как вы видите, все очень чисто, аккуратно, у нас ортопедические кровати, да, что очень важно, потому что гости приезжают отдыхать, да? и сон это самое главное, что позволит вашим гостям отдохнуть. Что еще очень важно для бизнес путешественника, да, и для путешественников, которые любят безопасность, мы предоставляем большие сейфы. Сейфы бесплатные, но они по размеру ноутбука. Что еще очень важно в наших номерах? Сейчас, как вы знаете, в прогрессивных отелях кровати не покрывают покрывалом. Да, Почему это делается? Опять-таки для безопасности ваших гостей. Потому что, как правило, горничные снимают это покрывало, бросают на пол, и всю заразу, которые приносили до этого другие гости, да, потом переносятся на постельное белье. Вот, вот у нас за этим очень а, серьезно следят, чтобы этого ни в коем случае не происходило. А, у нас есть стандартные номера, есть connection room для тех гостей, которые приезжают с детками, да, есть возможность разместить на одном этаже две комнатки. И есть дубликс номер, это family room. На втором этаже такая же стандартная комната да, с ванной комнатой. И при этом там есть окошко. То есть родители могут наблюдать, чем там детки ваши занимаются. Да, это тоже очень-очень полезно номер, который называется October Fest, Это такой немецкий номер. Прямо в номере у нас встроен бочонок с пивом. То есть ваши гости 24 часа в сутки могут пить очень вкусное крафтовое пиво. Да, и пиво пополняется по мере э, заканчивания. Ужин он проходит в главном ресторане. Вот так у нас выглядит главный ресторан. Тоже выполнен в стиле лофт. Да? Опять-таки, чтобы не нагружать психику ваших гостей. Что очень важно, очень важно, что в нашем отеле а, за ужином а, меняется концепция еды. То есть каждый день мы предоставляем совершенно а, разное меню. То есть у нас и акулы есть, да, и крабы есть в, рыб, в рыбный день. Еще да. очень важно, у нас появилась такая, очень похожая на молекулярную кухню. Да? то есть Стоят такие ложечки, там, там непонятная такая смесь, но когда ты ее пробуешь, она совершенно невероятно вкусная. Да, еще такого и не было. А, продолжим удивлять. Также у нас есть аликардные рестораны, как же без них да, у нас есть рыбный ресторанчик, конечно же, так как мы находимся на Средиземноморском побережье. Конечно же, итальянский ресторанчик. И мой любимый ресторан, я всегда, когда приезжают к нам высокопоставленные гости, всегда приглашаю, приглашаю именно в этот ресторан. Этот ресторан называется Arabian Court. Это арабский корт, он находится на втором этаже. Но при этом гости заходят в этот ресторан босиком по песочку, да, из тандыра, где барашек томился четыре с половиной часа часа вытягивают этого барашка и подтанет живота восточной женщины наши гости трапезничают концепция впервые в Турции у нас проходит фестиваль фудтраков фудтраки это такие машинки колоритные да где встроена мобильная кухня в нашем отеле это не фастфуд в нашем отеле это просто колоритные машинки мы решили разнообразить а, кухню ставили необыкновенное разнообразие вот таких суд то есть наши шеф-повара прямо на глазах у гостей готовят кухню а, со всего мира, да, это итальянская кухня, да, это спагетти, равиоли, кстати, там есть еще пельмени, если кто-то скучает за пельмени, а, у нас есть вот такой прекрасный винный дом а, с 12.30, мы открываем этот винный дом, который работает до 12 часов ночи. Что это за винный дом? Здесь мы проводим дегустацию очень вкусного турецкого вина. То есть это бутылированное вино, это не порошковое вино, обычно в отелях предлагают, а вино с плантацией «Памокколе». Знаете, где «Памокколе» находится? Да? Именно там, чтобы вы знали, выращиваются самые вкусные виноградники и самое вкусное вино. Нас, э, в нашем отеле представлено 12, пивов, 12 видов различного пива. И в нашем отеле есть такое пиво, называется «Киннес». Только в нашем отеле, у нас, кстати, есть агент, который был уже на, э, в «Лэнфор Туре», который в обеденное время обычно не пьет, как оказалось, но именно в нашем отеле он попробовал это пиво «Гиннес». Вкусное было? Да. То, что касается территории, у нас один большой открытый бассейн и четыре больших горки для взрослых и отдельная площадка с двумя горками для деток. Белый насыпной песочек, который не нагревается, что очень важно для деток. Да? Ну и, конечно же, есть такой корабль, лазилка да, для, для деток, чтобы было чем занять. Баночное питание у нас Бэггилач, это очень качественное питание, которое сам мистер Хакан кормит своих деток. Да, у нас есть отдельный стол для деток, да, чтобы это была качественная еда. У нас есть все блендеры, все нагреватели, кстати, горшочки, коляски, да, подставочки под раковину да, для деток. Да, это все есть в отеле и это все полностью включено. Спасибо огромное Виктории, мы узнали много-много новостей. Как оказалось, я на презентации была здесь не одна и наш менеджер Денис был в этом отеле сам, вот Денис. Всем привет добрый день всем привет был лично в отеле в мае месяце все очень понравилось за всеми подробностями приходите к нам в офис рады будем вас видеть всех ждем в ну и конечно же если понравилось вам это видео ставьте лайк подписывайтесь на наш youtube канал и до встречи в следующих видео пока